Привет, милашки! Вы на канале Ketan Channel. Ну что, пора убраться в моем бьюти-столике. Он покрылся пылью, а отделы с косметикой просто грязный. Давайте же найдем красоту в моем уголке. Кстати, видео с коллекцией моей косметики будет отдельно. А начиная я с того, что убираю все со стола. Украшения, расчески, декор, кисти. Так объем работ мне сразу становится очевидным. Полку со всей косметикой я тоже полностью освобождаю. Собственно, это вся моя декоративная косметика. Этого количества мне хватает, чтобы сделать макияж любой, причем как вечерний, так и дневной. Также расскажу про контейнеры и в общем уберем с вами в столике. А потом перейдем к вот этим полочкам. Там тоже много всего интересного. Первым делом, что я делаю, это понимаю всю косметику и убираю пыль, волосы, все, что здесь накопилось с помощью влажной тряпочки и сухих салфеток. Больше ничего я не использую, так как стол у меня новый, особо тут ничего такого нету. Даже лучше всего сначала пройти сухой салфеточкой. А затем уже протирать влажный. Дальше я вытираю свои контейнеры, чтобы поставить их в полку и туда уже складывать чистую косметику. Свои контейнеры я покупала на Алиэкспресс, на канале Cute and Vlogs, в одном из ложеков. Я рассказывала про эти контейнеры, показывала в каком виде они ко мне пришли и что я с них, собственно, сделала. Поэтому я вам оставлю ссылочку на это видео, посмотрите, если вам будет интересно. Я специально подбирала контейнеры по размерам, чтобы они вошли в мою полку и полностью ее заставили. Естественно, идеально подобрать не получилось, но, тем не менее, на данный момент это хранение меня более чем устраивает. можно в будущем я что-то изменю. Также я убираю контейнеры с помощью влажной тряпочки, а потом вытираю их сухой. Для них этого достаточно, они у меня не сильно загрязнены. Теперь, когда все помыто, можно сложить обратно все свои бьюти штуки. Я каждый раз меняю расположение косметики в этой полочке. Пока не могу понять, как будет наиболее удобно ее расположить. Даже по секрету, после съемки видео, я еще раз все переложила. Ну что, вот так у меня получилась вся моя косметика. Все хранится так неудобно и все чистенькое. Теперь переходим к вот этим полочкам. В первой столовочке у меня хранится все для волос, практически. Это у меня гель для волос, а, практически, я сказала не просто так. Это у меня раствор для линз, соответственно линзы мои. В этой упаковочке у меня находятся мои контейнеры для линз и тоже упаковка предыдущих линз. В этой остались от каких-то подарков, поэтому я их использую в таком виде. А здесь уже все для волос и мои украшения, которыми я на данный момент не пользуюсь. Например, вот эта вот коробочка у меня для резинок. Для заколок, чтобы кошка не залезла в эту коробочку и не достала с помощью своих лапок резинку. Она уже научилась открывать эту столовку. Из-за этого я храню все здесь. Так, здесь у меня, я уже сама не помню, честно сказать, что здесь. Ага, тут разные украшения, которыми я уже давно не пользуюсь. Браслеты, кольца, подвески, какие-то с украшением упаковочки. Это у меня такая зеленая резинка для волос, которой я не пользуюсь. В общем, всякие украшения, которыми я пока на данный момент не пользуюсь. Но они мне нужны, поэтому я их сложила в такую красивую коробочку до лучших времен, так сказать. В этой коробочке у меня есть такое небольшое зеркало. Здесь я храню ватные диски и Сухие салфетки, они мне очень помогают, когда я делаю макияж или когда делаю маникюр, я делаю его за этим столом. и нужно быстро достать салфетку, чтобы не использовать салфетки, которые у меня еще не распакованы. Мне вот так удобно. Кстати, сейчас пополню запасы салфеточек и снова сложу все сюда. Вот, в следующей столовке мне действительно происходит бардак. Потому что здесь все подряд. Тут у меня находится в основном канцелярия. Но я в последнее время перешла на вышивку. Сейчас учусь вышивать. Это мое еще одно хобби новое. Поэтому я сюда его запихнула, чтобы кошка опять-таки не добралась. То я пыталась вышивать вот такого вот котика на футболке. Это маркер для того, чтобы помечать на одежде, что нужно рисовать сами эскизы это у меня нитки, но я это все переложу в одно место где это будет храниться, потом вам покажу дальше у меня здесь лежит косметичка которую я собрала все, что я сейчас не использую в своей новой сумочке я купила новую маленькую сумочку и туда не помещается все то, что было раньше у меня в остальных больших сумках авоськах, поэтому все сложила в эту старую свою косметичку и оно у меня теперь вот так вот будет храниться и лежать до зимы, пока мне все не понадобится. Дальше у меня здесь пакетик из кукор золота. Это все чеки, квитанции, коробочки, которые мне понадобятся, если вдруг что-то случится с моим украшением. Поэтому храню все на видном месте, чтобы не потерять. Дальше лежат мои блокнотики, вот такие классные. Один, в принципе, оба мне подаренные. Я пока ничего не записываю, потому что у меня сейчас есть блокноты, но они мне как память служат и лежат здесь. Дальше это попыт. Да, я тоже подвержена трендам и купила его, потому что хотела. Кстати, классная штука хорошо успокаивает нервы. Но не скупитесь на качестве попыта, потому что я купила по дешевке, и он не очень хорошо кликает. Тут очень тонкие вот эти пупырки. Если будете покупать, берите плотный. И вот у меня тут еще один мой блокнот. Еще один блокнот, который я использовать собиралась для Ютуба записывать сюда темы какие-то интересные. Кстати, у меня здесь какие-то сценарии для видео. Но пока не использую, но скорее всего надо достать и пользоваться. Одна из моих любимых полок, это полка, в которой хранятся мои лаки и принадлежности для шугаринга. Я люблю эту полку, потому что в ней надо часто убираться, и тут у меня в основном всегда порядок. Не знаю, почему так, но эта полка прям меня вдохновляет на то, чтобы заняться собой, сделать себя красивой. И для того, чтобы она дальше меня вдохновляла, в ней надо убрать. Для начала давайте расскажу, что у меня здесь есть. Во-первых, у меня есть вот такая маленькая, миленькая косметичка, которую я специально покупала для этих принадлежностей. Здесь лежат у меня пилочки, которыми я пользуюсь, дотсы и ножнички для маникюра. Все это я использую. Оно лежит в одном закрытом месте, чтобы, опять же, кошка не залезла, не поранилась, и чтобы мне было удобно. Дальше хлор, гекситин, спирт, ну это все понятно для чего. Растворитель для снятия лака. Кстати, обычными лаками я крашу только ногти на ногах. На руках у меня гель-лак, я хожу к мастеру маникюра. Дальше, тут у меня, опять же, куча пилочек всяких, новых, незапакованных, маселки, лаки, все вот в Но это тоже надо убирать, потому что оно очень сильно грязнится. Дальше, запасы сухих салфеток. Иногда здесь еще есть и... ой... Запасы влажных салфеток, иногда здесь бывают еще и сухие, но сейчас их у меня нет. Новый бафик для ногтей. И, собственно, гордость моей коллекции, это все для шугаринга. Вот такие вот полоски для депиляции. Я беру вот такую пачку на Makeup UA, что это у нас 7 на 22 сантиметра. Очень классные, удобные и всегда спасат, если где-то я залипну. Такой клевой. Очень нравится. Я сейчас покажу, какого она цвета. Темно-фиолетовая с блестками. И очень прикольно работает, потому что она блестит. Естественно, сахар забипла. Вот такая она прикольная на цветом. И очень экономная. Раньше я пользовалась пастой для депиляции от фирмы Еноа, такой маленькой. Но вы не поверите, когда узнаете, что цена вот эта паста, рана цены вот этой пасты. Поэтому я перешла на эту. Спасибо моему мастеру по депиляции. Эту я решила добить. Тут уже совсем чуть-чуть осталось и выброшу. Дальше у меня есть вот такой шпателечек. Его я покупала в аптеке Стоил какие-то копейки, но он хорошо работает для депиляции, для того, чтобы набирать сахар. Очень классная штучка. И я уже давно-давно покупала себе два средства. Это до депиляции, после депиляции от фирмы Енова, которыми я тоже пользуюсь, но не очень экономные, поэтому у меня до сих пор есть. И, конечно же, присыпка для депиляции. самая последняя полка у меня для моих прибомбасов, для моей техники. У меня здесь находится фен. Буду понемножку вынимать. Новая моя плойка, утюжок точнее, это правильно называется. Моя плойка любимейшая. Старая плойка. Если нужно сделать какие-то локоны, я сняла отсюда зажим. И теперь это у меня как для маленьких завитушек и старый выпрямитель, который мне жалко выбрасывать, потому что он достаточно классный, ну пусть на всякий случай. Это у меня с моих часов и мой, а, моя пемза от Faberlic, но ее тоже надо как-то красиво сложить с разными насадками и батареечкой. Когда все полки прибраны, естественно, я убираю поверхность стола. Мой зеркало, стекло, протираю расчески. Единственное, что забыла, это вымыть кисты для макияжа. Возвращаю все по местам и вуаля, восстарел порядок. А часто ли вы убираете свой бьюти столик? Если досмотрел видео до конца, ставь лайк. А мы увидимся в видео про коллекции моей косметики. Пока!